Итак, еще один эфир, и отвечаю на вопрос одной из моих постоянных слушателей, с моих учениц, которая обучается со мной уже пару месяцев. И сейчас вопрос был такой, и я отвечаю на него. Итак, почему у меня не получается? Я работаю, тружусь, я активно развиваюсь, прохожу кучу тренингов, слушаю там... Всякие практики делаю. Почему у меня не получается результат? Я сейчас не собиралась выходить в эфир, но отвечу, потому что это, оказывается, очень такой насущный вопрос. Вы трудитесь, работаете, учитесь, что-то там, сибурде какое-то делаете, да? Что такое сибурде? Симуляция бурной деятельности. То есть вы активно работаете, вы хватаетесь за что-то, вы пишете планы, вы пишете себе какие-то желания, мечты. Вот эта вот каша – даже у кого-то, если и цель прописана, все равно два варианта причин. Деда Новосельская. Я психолог, психотерапевт, лайф-коуч, тренер личного развития. Работаю уже около 25 лет, поэтому могу вам с уверенностью сказать следующее. Первое. Если у вас не получается, вы нервничаете, психуете, энергию сливаете зря, планы переписываете на завтра, какие-то галочки ставите и все равно не получаете результата. Первое, у вас нет конкретной цели. Вы не знаете, куда направлять свою энергию. У вас нет конкретной цели. А если она есть, то она не прописана правильно. У нее нет конкретного плана. Спасибо большое, Наташа. Вот, а сейчас отвечу на ваш вопрос. Делаю активное, но до конца не довожу цели. Сейчас расскажу. Или цели нет. Так вот, первое, цели нет. А что такое цель? Вот мы с вами мечтаем. И, и важно грамотно загрузить свои мечты, используя мозг по назначению. Понимаете? Не просто «я хочу». А, нет, вчера мы три с половиной часа качали мозги участников. У нас еще 4 интенсив идет. И мы вчера грамотно учились загружать те свои запросы, те свои желания. Это цели категории «хочу». Сегодня у нас будет второй день интенсива. Кстати, кому интересно, в Инстаграме, в шапке профиля, а в Фейсбуке под этим видео будет ссылочка. Еще успеваете, ничего не теряете, 4 дня, даже в записи послушаете, группа закрытая, можете там работать. Так вот, первое, грамотно сформулировать запросы. Очень много должно быть запросов. Это вы качаете мозг, чтобы туда не загружали всякую хлам, кому не лень. А вы знаете сейчас в информации в интернете, СМИ грузят столько. Ой, мать моя родная. Так вот, если ваши мозги использованы по назначению, и вы используете свои левые и правые полушарии, артикулярную информацию, там неокортекс, там. И, и Мы вчера разбирали, я по пальцем рассказывала, как это все работает. Вы грамотно загружаете себе то, что хотите вы, это уже. Первая часть, фундамент, когда вы точно знаете, что вы реально сменяете. И тогда второй этап, вы четко ставите цели. Что такое четко ставите цели? Цели, вторые, категорию. Значит, есть несколько видов целей. Цели, категории. Хочу, цели, категории делаю. Цели, категории, какими состояниями я это достигаю. Так вот, важны хочу делаю и в каких состояниях, в каких эмоциях, в каких вибрациях, сегодня можно говорить. Да? Так вот, сегодня мы будем дорабатывать, прорабатывать дальше особенности построения этой цели на уровне «хочу» и «что делаю». И почему люди не достигают? Вот пишет Наташа Данилова, «не до конца довожу». Первое. У вас нет этого путеводителя». Вот нету конкретики в голове, мозг зашорен всякой ненужной информацией. Поэтому он устает, и вы избиваетесь и не доходите до цели. Второе. Даже если у людей есть цели, они не проработали страхи. Ну, например, я хочу там... Ну, есть, кстати, разные цели, э, и там здоровье, отношения, бизнес, э, там... Самореализация, неважно, разные цели, у нас должны быть в обязательном порядке. Вы идете на встречу, у вас должна быть цель. Не просто посидеть там на встрече, Кока-Колу, попить или винишка А у вас должна быть четкая конкретная цель, а что я получу, что я дам, чтобы получить точку, что у вас должна быть четко сформулирована цель. Как на переговоры вы идете. Вы же идете не просто э, там, повыделываться, поиграться своими какими-то знаниями. Ваша же главная цель заключить сделку, правда? Или вы идете на вебинар, вот э, ваша главная цель, чтобы люди э, пришли и купили ваши продукты, и вы могли дать им пользу, понимаете, а вы, они вам за эту пользу заплатили, то есть ваша главная цель это получение прибыли, вы вкладываете, стараетесь, вы отдаете, и вы получаете от людей взамен э, ту, э, за вашу ценность деньги. Естественно, и в любой, и, и здесь финансовая цель, здесь нужно все детальненько прописывать, потому что левая полушарие отвечает за логику, а правое полушарие за вот эти вот всякие наши там «зачем?». Так вот это вот первый день, когда мы вчера прописывали цели категории «хочу» отвечает правая полушария, а сегодня будет «что я делаю?», «зачем?», «почему?». И здесь уже важно, смотрите, прописать эти, выявить эти страхи и ограничения. Поэтому, когда вы идете, например, вы идете, покупаете какой-то тренинг, на обучающую программу, и ваша главная задача – как вы вернете инвестиции? За сколько вы вернете? Вот идут ко мне люди в коучинг, да, коучинг для коучей, я обучаю коучингу по какой-то отдельной какой-то теме, люди становятся экспертами, Черт платит там одну, две, три, пять тысяч Здесь задачи, от того, сколько человек хочет получать, от масштаба, от экспертности. И я ему говорю, что ты вернешь эти деньги, вернешь инвестиции, заплатив мне, за такое-то время, делая вот это, вот это и вот это. Потому что я знаю, как, ну потому что я уже, как вы понимаете, уже около 25 лет, потому что тут уже знаю, не просто сижу в кабинете и за 5000 гривен продаю там какие-то свои услуги. Я уже давным-давно ушла из государственной структуры и давным-давно зашла в самостоятельную работу. Прошла тысячи, десятки тысяч, десятки тысяч долларов на свое обучение. Уже, наверное, не один Мерседес я в себя вложила. Поэтому хочешь взять, отдай, и это о чем говорит? О том, что если я знаю, как, у меня есть результаты, то я могу помочь вам. То есть цель, вы вкладываете там 500 долларов, 1000 долларов, как вы вернете инвестиции, что вы будете делать вместе с коучем, с тренером, чтобы вернуть эти, вернуть эти инвестиции. Это должна быть цель. Привет, привет. Следовательно, если вы что-то делаете, и у вас не получается, Значит, у вас нет цели или есть цель, но вы боитесь вложить деньги. Вы боитесь, вы самостоятельно идете, что-то делаете. Или вы боитесь, ну, например, например вы, вы хотите открыть там какой-то бизнес, хотите открыть магазин, но вы боитесь конкуренции. Вы думаете, да, сколько там тех магазинов? Да, сколько там уже конкурентов? Вы не, не делаете. Это ваше убеждение. Кстати говоря, это убеждение переделывается таким образом. Если таких магазинов много, значит это люди выгодно. Спрос рождает предложение. Угу. А как я могу выделиться на рынке, чтобы ко мне пришли? Что я такого дам, чего нету других? Фишечку поймали? Кто поймал? Пользу инсайт, поставьте плюсик. Или, например, ко мне не пойдут клиенты, я не уверена, что ко мне пойдут клиенты, ну, допустим, там, поучинг вы хотите сделать, да? И ваш страх такой, не, я не уверена, не уверена, поэтому я вот и не делаю этого. Потому что деньги я, у меня денег нет, на самом деле деньги у людей есть. Вопрос для чего? Если вы хотите уйти из найма, из кабинета врача или педагога, и хотите нырнуть в, свет в мир интернета и начать что-то делать, и вы боитесь вкладывать в развитие, свое, в обучение, то а как вы думаете, если вы годами сидели вот одной, по одной дорожке, нейровной ходили, принимали людей в кабинете, как я в свое время принимала, и я там была такая классная, а потом, когда я ушла, я поняла, что я вообще ноль, потому что это все с нуля, это куча, куча образования, но это же не просто образование. А здесь применение практическое, поэтому вы вкладываете деньги и думаете, а как, я верну эти инвестиции. Соответственно, это второй вариант. У вас есть цель, вы знаете, чего вы хотите, но вы не уверены в том, что вы вернете инвестиции, Может возможно, не, увер... не уверены в, в том в учителе, в том... Коучи, значит, нужно больше его изучить, просто понаблюдать, почувствовать, чтобы вы точно понимали, что э, уже есть результаты у этого человека, у кого-то, кого он обучал, например, или даже если у человека нет еще своих учеников, но у него у самого есть результаты, то есть вам нужно изучить. Это так вы убираете страх. Но если чувствуете страх, а я не уверен в себе, вот я не уверен, ну как меня будут там, э, меня там будут, значит, подкалывать, будут меня троллить, еще чего-то. И вы думаете, М -м -м -м". И так вот поэтому эти страхи мы выписываем, проработаем во время постановки целей, убираем эти страхи, проблемы. У кого-то бывают травмирующие факторы, такая неуверенность в себе, настолько глубокая, что там вот недавно последняя вот была вот крайняя. Консультация, где девочке было всего пять лет, когда она услышала, как родители ругаются, она там зажалась вся, вот, прям, прям вот, вот, вот в маленький комочек. И этот комочек так не смог и подняться, и развить ее. Так она и сидела, терпела мужа, терпела вот то, что ей давали по жизни, себя вот вечно недооценивала. Такая маленькая, казалось бы, ерундовая психотравма. Мало ли ком... с кем родители ругаются между собой, да? Но для кого-то это нормально, а кого-то это отложилось. Поэтому вот такая идет работа. Соответственно, когда вы что-то делаете, у вас не получается, у вас есть и, и поставленные цели, и убраны страхи. И вы делаете, а вы не сразу видите результат. Вы должны понимать, что нужны действия еще, еще, еще. Регулярность действий, чтобы в ваших клетках, на уровне клетки была построена новые нейронные сети, новые нейронные связи. Именно поэтому, если вы делаете и не получается, Значит, первая конкретная цель, куда идете, зачем идете, что будет, когда вы получите результат. Еще бывает такой страх. Люди настолько привыкли к минимальным своим доходам, что ту сумму, которую реально они могут получить больше, у нервной системы нет опыта. Ну, например, вы привыкли жить там, на, на, на 2000 долларов, там, на 500 долларов. Там, сколько там у нас доходов, я не знаю. И вот эти рамки есть в вашем сознании и бессознательном. И вы не понимаете, что когда... Придет там в 5 раз, в 10 раз, то деньги у вас захлестнут, и вы не будете знать, что с ними делать. Именно поэтому, когда мы разбираем тренинги, сегодня будет второй день у нас интенсива, когда человек пишет, что я хочу 5000 долларов, когда он получает сегодня 500, сразу говорю, это мод к ней пропустит. Во-первых, слона по кусочкам. Мышцы, как в спортзале, нужно постепенно наращивать. Если вы хотите гантели поднять сразу по 50 кг, понятно, вы порвете мышцы так же, как и мозг, он не привыкает. Поэтому по чуть-чуть, на 20, на 30, в два раза, в три раза. И даже когда к вам придет большой результат, а я это прорабатываю, спрашиваю, за что, куда, чего, зачем, что вы купите, и вы это прописываете. Например, вы там вложите в, интер, в свой бизнес, инвестируете, поедете там куда-то отдыхать. У вас должны быть четкие картинки для чего. Понимаете? И вот первый день, когда мы эти картинки прописываем, много-много-много-много желаний, то, чтобы мозг допустил, их правильно запишем, да? То когда вы уже начнете ставить цели, будете идти, и страх уберете, уже уберете страх, потому что я буду вас спрашивать, а какие, чего вы боитесь? Я вас буду калибровать, я буду на вас смотреть, я буду смотреть, как ваше тело там как-то, как-то сжимается, там какие-то там выступать какие-то точечки на лице и так далее. Потому что тело показывает, что вы не готовы к этой сумме. Значит, мы будем убирать вот эту преграду. И вот так, собственно говоря, работает система, чего я хочу, и вот эти лесенка на пути к этой цели. Потому что страхов действительно у людей много. Если мы привыкли жить на такой какой-то минимум, то выйти за следующий уровень нормы нужно постепенно повышать градус, повышать, повышать уровень нормы и так далее. Поэтому самое главное, цель, но не просто прописана, да, Наташа, не просто прописана на вашем листочке или в вашей голове. Вы ее должны для себя должны, никому ничего не должны проработать, ответить на вопросы, чтобы в вашей голове отложилось, что будет, когда вы получите, что будет, когда вы не получите, какие доступы, доступ к каким еще дополнительным ресурсам у вас есть, что вы будете еще, как вы будете делать еще. Практики. Опять же, люди пишут там, «Я делаю много практик, но результаты у меня так прямо сразу нет». «Так не будет сразу». В вас срабатывает программа, которую вы загрузили еще бог знает когда. И вот теперь оно вылазит. Поэтому проверка на вшивость, проверка на дорогах, так называется. Вот Вас еще будет проверять, насколько вы готовы. И ваша бессознательный привыкла к тому, что ну есть вот так, и ладно. А тут вы вот прям поставили себе какие-то цели, мечты прописали. Будет вас еще так проверять, проверять, тестировать. Поэтому вот так, друзья. Если не получается, вы делаете, делаете, делаете, вы к сожалению, используйте СИБУРДЕ, симуляцию бурной деятельности. Ваша энергия распыляется. Поэтому поставьте одну четкую цель, какой то одно из вашей самой главной счастья э, э, в вашей сфере жизни. Нужны деньги, четкая должна быть цель с прописанием, убиранием всяких там э, блоков, ограничений. А это, мои хорошие, часа два работы, как минимум чтобы вот, вот эти файлы почистить. Да-да-да. А это, как вы понимаете, не стоит три копейки. Всегда нужно инвестировать, вкладывать, а не наблюдать, как другие работают. И не просто тупо сидеть в соцсетях и наблюдать, как это делают другие. А сегодня соцсети интернет это возможность многим просто жизнь свою поменять. Вон пандемия сейчас по осени. Опять нас закроет. Вы же это понимаете? Я думаю, понимаете, нет? Сейчас закроют опять нас. Поэтому никуда вы не денетесь без интернета. А он в школу раз, резко, и перевели. И сколько у нас там сейчас движений? А сколько всего еще будет? Так что слишком булки не распускайте. Думайте головой. Ну и в заключение еще раз подвожу. Чтобы вы получали результат, нужны не просто «делаю, делаю, делаю», а «ради чего». Что будет, когда я приду к этому результату? Почему для меня это важно? Какие препятствия меня ожидают? И так далее. А это все прорабатывается в хорошем тренинге, в коуч-сессии. Так что welcome! Ссылочка на интенсив. Еще сегодня мы разгоняемся. Сегодня второй день. Успевайте. Цена совершенно антикризисная. Я понимаю, что всем сейчас нелегко. Поэтому неокортекс, мозг Часть мозга, которая отвечает за развитие За человечность, за очеловечивание Да-да-да Потому что есть еще вторая часть мозга Это рептильный мозг Который отвечает за страх И все средства массовой информации рассчитывают На наш рептильный мозг, на наши страхи Поэтому создают все сценарии Так, чтобы люди жили в страхе И боялись Вот А наша задача быть человеком И использовать кризис ситуации во имя своего блага, блага других людей. Все просто. Поэтому цель, конкретные действия, нейтрализация страха, осознание для чего, идентичность свою прострою, кто вы, зачем вы. Да, все это так, вот кажется игрушечки, но это все на самом деле довольно-таки глубоко, серьезно и по-взрослому. Одежда Новосельская, психотерапевт. Лайф-коуч, тренер личностного развития. Ссылка есть. Движение вперед. Только вперед. Я вас люблю. Пока. Спасибо, что были на связи.